Подарочная VIP-упаковка для вас. Прекрасно подойдет для корпоративного подарка. Упаковка выполнена из плотного микро -гофрокартона, Очень крепкая и травмоустойчивая. Четыре сегмента в донышке обеспечивают отменную прочность. Подарок может вмещать в себя до 4 кг. Внутри, например, Легко разместятся бутылка коньяка, банка кофе, упаковка печенья и плитка 200-граммового элитного шоколада. Помимо этого, туда возможно поместить даже смартфон в своей собственной упаковке. Красивая, строгая и сочная палитра в золотисто коричневых тонах подчеркивает торжественность и изысканность самого подарка. А вот что касается конфет и прочих кондитерских изделий, то их там поместится более 3 килограмм. Вот только посмотрите. Это просто изобилие конфет. Мечта любого сладкоежки. Цена такой чудесной упаковки вас приятно удивит. Более того, при покупке партий от 10 штук действует очень хорошая скидка. Подарочная VIP-упаковка для вас. Ждем ваших заказов!